Всем привет! В эфире «Универ Ньюс, а в студии Кристина Надыршина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. На «Универ ТВ» пройдет кастинг-ведущих. Аспирантка из Казанского федерального университета выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований. С 10 сентября по 1 ноября в историческом парке «Россия. Моя история» проходит мультимедийная выставка «Память поколений». «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Партнерами выставки выступили более 45 музеев страны. Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Музей Победы. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. К другим новостям. Ровно год назад я прошла кастинг на Универ ТВ. Хочешь также?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 Ученик десятого класса лицея имени Лобачевского Андрей Лиманов стал призером национального чемпионата WorldSkills 2020 в компетенции «Инженерия космических систем» юниоры в составе команды Республики Татарстан. Он занял третье место и стал обладателем бронзовой медали. Чемпионат по данной компетенции проходил в режиме онлайн. Подготовил сборную Республики Татарстан педагог дополнительного образования лицея имени Лобачевского КФУ Рыслан Доминдаров. В прошлом году занявший первое место в этой компетенции во взрослой категории. К другим новостям. Казанские и московские ученые открыли путь к созданию противоопухолевых препаратов. Подробнее об этом расскажет Кристина Надышина. Собелка ЕСТ-3 – одного из компонентов термофильных дрожжей Хансула Полиморф. Результаты их многолетнего исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Последовательность, которая называется силомерой, узнается шаблоном из фермента РНК, они а комплиментарно как в школе говорят, комплементарно, да, садятся друг на друга, но этого недостаточно. Дальше должны быть белки, которые укрепляют этот комплекс, и белки, которые, собственно, берут из раствора окружающего новые. Нуклеотиды и сажают их раз за разом как гусеники на эту цепочку и увеличивают ее. Вот. И в разе каждый из этих белков ответственен за какую-то работу. Высокочувствительный ЯМР спектрометр установленный в научной лаборатории ЕМР Института физики КФУ, сыграл одну из важных ролей в исследовании ученых. А, называется это скринг, когда мы берем Сотни тысячи веществ, кандидатов лекарства, и смотрим, как они взаимодействуют с этим уже белком, на который мы хотим воздействовать. Если там что-то меняется, образуется комплекс, если они друг друга очень не индифериантом, просто смешались в растворе, ничего не произошло. Вот если что-то происходит, мы это можем увидеть. Как раз с помощью ЕМР. Как заявил ученый Сергей Ефимов, аналогии исследованных дрожжевых белков есть в теломиразе высших организмов, в том числе и человека. Если удастся разработать лекарство, которое будет воздействовать на один из компонентов теломираза человека, чтобы подавлять ее активность в опухолевых клетках, то можно будет остановить прогрессирование онкологических заболеваний. Кристина Надыршинова, Арид Захитоглы, Универньюз. Аспирантка из Казанского федерального университета выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований на изучение спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция. Подробнее об этом узнаете из нашего следующего сюжета.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 Лев Диденко, Вилета Басова, Универ-Ньюс. В Казанском федеральном университете обновили содержание дисциплины «Философия». Давайте разберемся, в чем принципиальное отличие от предыдущей программы и зачем это было нужно. Смотрим.